Ты хоть не Питер в блоге, блядь. Миш, у тебя, ей я хочу пожрать, блядь. Баба, говорят чума. Ой, ой, ой, ой, ой! Рассы. Рассы. Егор. Диана. Диана самое прекрасное имя из всех, я знаю. Из какого ты города, Диана? Сургут. Сургут? Mm -hmm. Ой, у тебя уже, наверное, давно Новый год не купил, да? Да, он всегда. Все, я буду тебя догонять. Я из Санкт-Петербурга, ну, из области. Я тебя тоже давно. Уже. Ты вот так сейчас мощно пиво выпила, я хотел тебя догнать. Можно ты еще? Я тоже давно. Я понял. И ногти еще такие сексуальные. Давай хотя бы кулачок. Вот я чтобы догнал тебя. Да. Давай. Ты Нас не догонят. Нас ты не догонят. Да, да. Видишь, у тебя есть хоть что пожрать, блядь. Ты ну. хоть не Питер в блоге, блядь? Чего говоришь? Я говорю, ты хоть не Питер в блоге? Не-не. Подожди меня. Слышишь, меня? Абсолютно. Тебе не надо. Серьезно? Белые майки это тебе не, не идет. Мое да, мнение на не еще спецоперации. Это ты про спецоперацию будешь украинцем рассказывать? Мы ну, с тобой оба русские. Давайте поговорим о том, как мы с тобой встретимся. Это...